Всем привет, дамы и господа, и в этом видеоролике я вам не буду рассказывать не про Т-54, не про карту, ничего я вам не буду рассказывать, просто покажу вам экшен, небольшой экшен, что у меня происходило в команде. Так, как мы, как мы заметили, по 6 девяток с каждой стороны, ну и все остальное милюзга одни восьмерки, ну и капельку милюзги я сразу еду на первую, вторую, третью линию, чтобы там отстреливать. И подъезжаю к следующему доту, который поближе к вражеской базе, чтобы можно было хоть что-то отстрелять. Я еду быстренько на скорость 60 км в час, быстренько поджимаюсь. Вы заметили, я опять же точно так же езжу с 30 ББ 20 кумулятивов, ну и быстренько встаю вот здесь вот чтобы хоть как-то отстрелить. Я посмотрел, какое, какое орудие у моего друга, который здесь подъехал. Но он не друг, просто подъехал. А, я ему говорю сразу назад, потому что я знаю то, что он сейчас огребет, потому что здесь любит ребят стоять. И вот у нас весь 69. Ну, я не знаю, зачем я вылез. Я просто вылазю, хочу стрелять по 69. -ке. И она меня засвечивает, такая вот гадина. И я резко даю газу назад. По мне прилетает снаряд от СА 3 третьего, и я его там запоминаю. Все, у меня это задержится в голове, так же, как и у вас. И вы точно так же запоминаете врагов, когда, когда они появляются на определенных местах. И пытайтесь их быстренько отсюда выкурить. Вот. Все, я его запомнил. Больше я про него не забываю. Пусть только он мне дал на 402. В чатике происходит флут, флут, флут, флут. Но мы играем дальше. На чат давайте не будем обращать свое внимание, потому что там будет много матов и много подорванных пуканов. Э, так называемые пердаки и тому подобные вещи. Э, ну, как мы видим, 5-4. Вот я э, хочу по ему, что отстреляться. Даю по нему и проходит рикошет. Э, как вы помните, из ИС три ИС-3 мы не забываем и опять пытаемся его просветить. Какое-то время я буду стараться его здесь просветить, но он не будет видеться. Но потом он свою сыграет тоже роль и поможет мне. Итак, да, кстати, про взводы. У них есть один взвод из 9 уровней. 2,54 и 61. Вот они сыграют тоже свою определенную роль, но проиграют. Проиграют этот бой и у нас будет победа. Итак, давайте дальше обои. Что я вам рассказываю? Вот. Вот у нас хомяк, мы увидим. Ну, никого просто достать не можем. У нас на счетчике только 340 урона. Мы пытаемся кого достать. И вот выкатывается наш остри. Мы его сразу ловим, ловим. Все. Мы про него вспомнили. Он опять лезет. Я знаю, что я по нему не попаду, либо не пробью его башню. Пытаюсь что-то там выцелить, что-то там выцеливаю, выцеливаю. И вот он начинает лезть очень удобно. Итак, он власть. я жму подержите огнем и сразу по нему открываю огонь. Сразу именно по нему. И мне пофиг на все остальные танки. Кто там стоит? Не стоит. Я сразу начинаю стрелять именно по нему. А, ребят, если вы слышите что-то за моей спиной, что-то на заднем фоне, пожалуйста, простите меня, это... Нет, там, родители немножко шумят. Забратья. Вот. Итак, давайте дальше. Мы убили, смотрите, у нас уже 1172 урона. И я понимаю, то, что нам уже здесь делать нечего. И я пишу, что 54-ка валила отсюда, потому что у нее она уже шотная, и мы уже больше ничего сделать не успеем. Я сразу начинаю драпать отсюда. Прячьтесь от вон тех вот ребят, которые сидят там в лесу. И прячьте от 5-4 немножко. Начинаю вилять, вилять, вилять, вилять. Но все равно по мне снаряд от 50-100 прилетает один. Но и я бегу дальше. Я вижу 2-5-4 со взводных, по первым 54 четверки попадаю ровно в башню, не пробиваю ее. А потом, ребята, работает э, читерство, читерство русских средних танков. Смотрите, смотрите, вот так могут только русские танки. Просто с вертушки на 350 кинуть. Это могут только русские танки, ребята, отвечаю вам, только русские танки. Больше так никто не может, никакая другая нация так не может делать. Итак, я убежал с этого фланга, благодаря моей быстрой скорости и маневренности я быстренько сбежал с этого фланга. Да, ребята, наш лучший игрок слился, который мне очень сильно помог в этом бою, если бы не он, я не знаю, я бы проиграл, я бы один фланг не сдержал, я бы сразу убежал, тут бы фланг прорвали, ну и короче мы проиграли, я бы считаю. Но э, он помог мне, мы хоть как-то его поддержали, пока ребят наших восьмерых убили. Ну, и я сразу начинаю бежать к центру, хоть потому что, ну, чтобы хоть кого-то поймать. Вижу 50-100, у них на полная, э, то, что он после выстрела не откатывается. Ну, я прибегаю, конечно же, хочу дать дамаг по нему, сразу даю по нему урон. И подъезжаю ближе к обрыву в надежде стрелять по 54-ке. И я стараюсь, стараюсь, стараюсь. Выцеливаю, выцеливаю, выцеливаю. Ну и что же 5-4, шотный. Понимаю то, что уже пора отсюда драпать. Стараюсь скинуть не попадаю. Проходит без дамага. Второй тоже без дамага. Мне очень везет Быстрая, быстрая, быстрая, быстрая ремка. Потому что я вкачивал э, навык э, ремки. И мне прилетает от АМХ. Потом я просто, просто матерился долго. Из того что почему как он меня нашел я ведь не был на свете наверняка я был просто за свете и потом я не пробил 110 -ку. я вспомнил то что 110 очень интересная э -э лобовая броня и ей надо стрелять только в нлд кв-5 тут за меня танкует ему большое спасибо потому что я без него тоже бы не... Но слишком много бы не сделал и я опять начинаю выцеливать 110 -ку. у меня остается 500 72 хп и 2142 урона у меня на счетчике. Ну, мы уже начинаем немного давить. 50... ой, 50... 54 хотел сказать. Начинаем немного давить 110 и ее убивают. Я в надежде тоже попаду по Т-28. Стреляю и не попадаю. Как вы заметили, я сделал всего 7 выстрелов с попаданиями. Итак, давайте побежим дальше. Как вы заметили, их остался уже четверть, а у нас еще полкоманды. В общем-то, вот этот взвод из первый взвод у них, который э, на 54 и Тай-51, они проявят тоже, вот, оставшиеся, пусть они тоже проявят сво свое мастерство в этом бою. Вот у них 61 э, Первая ошибка этого взвода, то, то что они разделили силы, они не играли вместе. Они разделили силы. 54 поехали на один фланг, а 61-й поехал на другой фланг. Если бы они поехали все вместе, у них был бы шанс больше на выживание. Но потом я опять поджимаю сюда. У меня я понимаю, что-то.. Что-то сейчас что-то произойдет. И начинаю быстро-быстро-быстро в темпе лететь к Type-61, чтобы его быстро забрать. Потому что если мы его не заберем, мы не сможем проехать дальше. Я пробегаю. Не стреляю, потому что вижу, что он начинает откатываться. и стараюсь как можно быстрее прибежать. И я успею? Сразу вам говорю заранее, я успею прибежать, а может быть и нет. А может быть и нет, заметьте. Заметьте. Да. Да. -да. А, я быстренько, быстренько, в надежде на урон, хоть один разочек успеть его стрелять. Я думаю, то, что она сейчас поедет топиться. Да, он не поехал топиться. Я в нее даю дамаг, думаю, то, что я его сейчас затараню и не тараню, не успеваю. Вот, он меня стреляет под снарядом, потому что это его основные снаряды. Он у меня с 370 урона, да дальше вообще ничего интересного не будет, будет только 54 четверка, которая там немного поворочается, помучается, а я буду в то время захватывать базу. Вот э, весь бой, который я бы хотела вам показать. Чисто скилл, просто вовремя убежал, э, вовремя спрятался и все. Больше ничего не сделал, в общем в этом бою даже не танковал, посветил немного, насветил, по-моему, за свету было нанесено 2000 урона, я сам настрелял 2500, итак, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо, всем удачи, всем пока.